«Подскажите, пожалуйста, что означает для человека быть провокатором?» Прослушав одно видео, я поняла, я сто процентов провокатор с детства. Первая мысль была научиться принимать все и всех, не обращая внимания на их несовершенство и слабости. Я как будто лицо своей истинное увидела, и оно мне не понравилось. Что с этим делать? Бороться? Или в этом есть какая-то предопределенность, какой-то смысл? Пока непонятно, что делать, радоваться или огорчаться. Но огорчаться точно не стоит, потому что проявленная природа это, это уже эм, большое достижение, да, и самое главное, что вы это увидели. Э, природа проявляется именно таким вот образом, вы понимаете, что это выше вас, что вы не можете не поступать каким-то определенным способом. А теперь, что касается о провокациях. Э, да, в этом мире есть система упорядоченности, которая называется космос, есть система беспорядочности, которая называется хаос. Выражается она и в первоосновах, выражается она и в миссии, можно так сказать, глобальной, в миссии взаимодействия коммуникации с этим миром. Если все люди будут жить по единой системе порядка и исповедовать этот порядок, это будет такая стандартная, упорядоченная, достаточно понятная и предсказуемая реальность. Всем она хороша, прежде всего, состоянием безопасности, прежде всего, состоянием прогнозируемости и предсказуемости. Но есть один маленький нюанс. Она будет очень и очень скучной. Она совершенно не будет развиваться никакого, никакой альтернативы Обстоятельствам никакой альтернативы самоосознанию и самопониманию не будет. Все-таки мы исходим из парадигмы о том, что человек здесь не просто биологический компонент, который призван согревать собой пространство. У человека есть сознание как слепок его собственных богов, а это значит, что у него есть в разуме нечто большее, чем просто биология и потребности ее удовлетворять. Соответственно, потребность быть несогласным с тем, что есть сейчас. Это естественное состояние человека, и если он его не задавливает, если он его поддерживает и правильно его понимает, то развитие такого человека идет в разы быстрее и эффективнее, чем жизнь того, кто этого соответственно не делает. Как правило, провокациями, то есть внесениями доли хаоса в обстоятельства в жизнь людей выполняют эту функцию и занимаются эгрегориальные системы, которые устраивают некого рода событийный ряд, событийное поле для определенных групп людей. Но дело в том, что эгрегоры они достаточно тяжеловесные и инертные структуры. Пока они сформируют события, пока они свяжут одно с другим, пока они сплетут временные потоки, пока они соберут народ в кучу, проходит время, а время сейчас становится уже необычайной ценностью. Эгрегоры более тяжеловесны тогда, когда упорядоченная система очень сильно проявлена. Вся основная сила эгрегориального мира направляется на то, чтобы эту упорядоченность поддерживать и ни в коем случае не разрушать. То есть вся сила идет на оборону, а не на экспансию. Для того, чтобы сила любой системы, в том числе и эгрегориальная, и человеческая, и божественная, шла не только на оборону, но и на экспансию, внутри нее, внутри этой системы должен происходить постоянный прирост, чтобы внутри системы был какой-то элемент, которого всегда будет с избытком. Ну вот в человеческое сознание, например, всегда с избытком эмоций, всегда с избытком мыслей, всегда с избытком чувств, Там Семеричную структуру сознания человека мы знаем, и вот каждый из тонких тел оно может быть недостаточным или избыточным. А гармоничный человек как бы, да, он взаимоувязывает энергоинформационный потенциал всех тонких тел друг с другом по принципу правильной пропорции. Но гармония, она не всегда ведет к прогрессу, вернее, я даже так скажу, она никогда не ведет к прогрессу. Она скорее ведет к регрессу или к стагнации. И это очень хорошо, когда речь идет и техническое задание человека и мира говорит о стабильности, но это не очень хорошо, когда персональная, например, задача перед человеком, перед его богом, перед системой, которую он поддерживает собой, говорить не столько о стабильности, сколько о развитии. А любое развитие должно происходить с избытком. Тогда в сознании такого человека или такой системы начинает формироваться вот этот вот избыточный потенциал. По причине ли дополнительного контакта с первоосновой хаоса или какими-то другими системами, которые позволяют возбудить свой собственный внутренний хаос, это не имеет значения. Просто это Точно такая же внутренняя программа, которая как таймер работает. Если 5 минут все хорошо, на шестую минуту должно случиться светопредставление, и вообще мне плохо умираю, да, я что-нибудь тут разобью, мне хоть полегче станет. Вот, да, Это приблизительно вот так срабатывает таймер. Да, в русском языке есть хорошее выражение. Шило в заднице. Вот как раз именно эта ситуация и происходит с людьми, которые являются по природе классическими провокаторами. Таких людей немного. Но вот это шило оно у них действительно срабатывает как таймер. Если в течение какого-то времени дополнительные вспрыски хаоса этим человеком в пространство не выдаются, человек начинает чувствовать себя достаточно плохо. Он агрессивничает в сторону людей, он начинает заниматься саморазрушением, сначала своей собственной жизни саморазрушением, потом самого себя саморазрушением. И если человек заметил за собой такую особенность, то на нее Архи важно обратить самое серьезное внимание, прежде всего для собственной выживаемости, потому что природа, а это природа, это именно природа, вас таким сотворила природа, она не допустит присутствия человека, который игнорирует ее задачу. Не допустит, он убирает его с поля, на его место ставит другое. И такие люди, точечные инъекторы, точечные провокаторы, они обязательно всегда должны быть. Именно по той причине, по которой уже было упомянуто. Иногда нужно производить на реальность воздействие более быстрое, чем это могут делать эгрегоры. Человек более мобилен, он более быстр, чем эгрегориальная система. Он Боль быстрее реагирует на посылы. А все почему? Потому что у человека есть астральное пространство в сознании, а у эгрегоров его нет. Эгрегоры улавливают только информационную компоненту, и под эту информационную компоненту начинают делать программы, начинают перестраивать пространство. А Сколь долго это подойдет? В зависимости от иерархической позиции эгрегора. Чем выше иерархическая позиция, тем дольше он работает. Эгрегор государства, например, он менее поворотлив, например, чем тоже стихийный эгрегор вашей работы. Тут вот быстренько раз-раз-раз что-то там себе нашел. Эгрегор рода и семьи даже более мобилен, чем стихийный эгрегор вашей работы. Да, вот представьте себе, что в вашему офису надо переехать, или в заводу или в какое-то еще предприятие, на котором вы работаете, надо переехать не знаю, там, в другое помещение. Чем крупнее контора, тем тяжелее это сделать. А семья она сделает это гораздо быстрее, даже если она обросла каким-то хламом в виде очень важного и ценного имущества. Тем не менее, она все равно сделает это быстрее. И так во всм, принять решение в маленьком эгрегоре можно быстрее, чем в крупном эгрегоре. Уловить перемены и реализовать эти перемены тоже в маленькой системе можно гораздо быстрее. Другое дело, что маленькая система она находится, ну, скажем так, под давлением больших перемен, да, и есть события, из которых она выбраться не может, но в то же самое время у нее появляется этот шанс, если она хорошо улавливает вот эти вот потоки перемен. Вот эти вот потоки перемен как раз и вносят люди-провокаторы. Они несут с собой вот этот вот таймер, у них срабатывает помимо их воли. И всегда он срабатывает на перемены, на грядущие перемены. Знаете, вот как здесь очень близка животная природа, как вот животные, например, чувствуют землетрясение. Да, человек не чувствует, а животное чувствует. Вот Люди-провокаторы они также предчувствуют перемены загодя, несмотря на то, что во многом бывает, что они являются сами инициаторами этих перемен. То есть, как бы Не столько они формируют эти перемены, сколько делают неизбежные к ним предпосылки. И причина как раз в том, что доля хаоса в них в какой-то момент созревает быстрее, чем во всех остальных людях. И эта доля хаоса начинает настолько их тяготить, что не выплеснуть в окружающее пространство они просто не могут, чем, естественно, вызывают неудовольствие всех окружающих, потому что люди, у которых такой компоненты хаоса нет, такой вот таймера и такой программы нет, всегда будут воспринимать их как кару небесную. Потому что они все время портят всем окружающим спокойную и нормальную жизнь. Рядом с ними никогда не спокойно. Поэтому таким людям очень непросто приходится в жизни, но природа никогда не освободит их от выполнения этой миссии, потому что точечные инъекции нужно вводить. Что делать таким людям? Во-первых, с самого начала осознать свою природу раз. Не обижаться на близких, что они так реагируют. По одной простой причине, они по-другому не умеют, у вас просто разная природа, у них космоса побольше, а у вас хаоса, у них порядок преобладает, а у вас напротив хаос в виде беспорядка, то есть бесформенности, неупорядоченности. Если вам эти люди дороги и близкие вы каким-то образом выстроите с ними взаимоотношения, Там, не знаю, в колокол будете, в рынду бить, внимание, пошел хаос. Но это юмор, конечно. Да? Но в любом случае да, какие-то взаимоотношения есть. Обычно любящего человека его так вот предугадываешь изначально, знаете, вот как любимый ребенок, да, вот он ползает, ползает, ползает, он еще говорить не умеет, но вдруг начал елозить. Что это значит, то и значит, хватай маму подгузник, иначе сейчас елозить будешь ты с тряпкой, со шваброй и с прочими. Средствами, да, чтобы это все. Вот, вот точно так же люди, которые вас любят, они способны научиться это все приугадывать. Только в том, но это произойдет в единственном случае, если вы прекратите злиться сами на себя. Потому что они не поддержат вас в вашей природе, если вы сами себя не поддерживаете. А Люди-провокаторы, люди, в которых хаос преобладает над порядком, как правило, называются творческими людьми. Причем творчество у них может быть проявлено в совершенно различной форме. Но есть определенная закономерность, что вот действительно у людей, у которых творчество сумело как-то ярко проявиться, и он создал себе репутацию или образ, а также профессию, возможно, как человека творческого, да, который зависит от собственной музы, который зависит от этих стихийных выплесков, с ним всегда рядом находится человек или люди, которые воспринимают это качество не как зло, а как благо, потому что именно за него они его любят. И такие люди обычно соединяются вместе, как бы дополняя себя до целого. Хаос с порядком, порядок помогает хаосу, а хаос делает жизнь человека порядка менее скучный, менее такой обычный, наверное, да, потому что человек порядка, он сколько угодно может желать перемен, но создать их сам он не способен будет никогда. Вот упорядочить чужой хаос, это он да, это он может. И если чувство действительно есть, если есть близость, если есть взаимопонимание и желание понять и помочь друг другу, то что в человеческом мире называются любовью, то тогда люди, окружающие человека хаоса, будут воспринимать его ну, как неизбежное, но дико любимое зло, да? поэтому здесь проблем не будет. Что же касается посторонних людей, здесь надо определенно осмотрительно все же соблюдать, да? потому что никогда не знаешь, на кого нервешься. Поэтому людям-провокаторам очень важно, безошибочно всегда находить в пространстве в окружающем мире людей своих, Потому что вместе как бы, и легче защититься, и легче совершить те самые перемены, которых от вас, собственно говоря, и ждут. И тогда не нужно будет доводить ситуацию до болезненного внутреннего состояния, когда ты глупо пытаешься сдержать свои провокационные посылы, да, а боясь обидеть окружающих или боясь проявить себя как-нибудь не так. А просто когда вас будет уже много, общность людей, поддерживающих друг друга в, этом провокационном, в этой провокационной деятельности, делает вашу деятельность более безопасной, чем раньше. Поэтому здесь очень важно будет находить своих. Люди-провокаторы нужны. Если бы не было их, не было бы никакого развития. Почему еще появляются люди-провокаторы? Это не только как бы природный феномен, да? это может быть и феномен, скажем так, информационного плана, информационного поля. А именно есть, например, некая система, некая сила. Например, какой-то высший эгрегор или разум какого-либо божества, у которого стоит задача, в том, в ком он проявлен, добиться определенного результата, например, повысить бытийную массу, достичь какого-то социального эффекта, достичь каких-то эффектов в экспансии не только в социальной, возможно, в духовной, в интеллектуальной, в информационной, но человек, носитель этого этой силы, носитель Бога, попав, скажем так, в вязкую религиозную среду, которая, в общем-то, тоже какой -то, в какой-то степени для человека является провокацией, да, просто с другой стороны, не может проявить и добиться тех свойств, тех качеств, которые от него ждут. И тогда появляется рядом с ним человек-провокатор, который вот этими уколами, инъекциями, постоянным жалением, постоянным тыканием его в нос, в собственное несовершенство, выдергивает или, по крайней мере, помогает ему выйти вот из этой вязкой эгрегориальной среды, которая не заинтересована в том, чтобы вы добились результата. Она заинтересована в том, чтобы вы свой результат оставили на потом, а сначала добивались результатов, которые она вам декларирует, эгрегориальная среда. Успеете вы в течение жизни и то, и другое сделать, Не факт. Не факт. Поэтому если сила в вас заинтересована, сила в вас проявлена, так или иначе она всегда пошлет вам от этого человека. Провокаторы появляются в нашей жизни, например, в качестве возможности исправить прошлые ошибки. Такое тоже бывает. Например, в прошлой жизни или в предыдущих каких-то воплощениях было принято неверное решение. Была взята за основу одна ценность, например, ценность семьи, а ценность, например, интеллектуального роста, науки, развития, она была оставлена на второй план. И тогда, а это не входит в техническое задание, в кармическое задание не ваше, ни вашей общности, не, невозможно, вашего семейства какого-то там божественного, да, не вашего бога, и тогда, чтобы вы не повторяли предыдущих ошибок, прошлой жизни или может быть даже этой жизни, что свежо в памяти, вам будет всегда посылаться человек, который будет своим примером демонстрировать вам несостоятельность подобной ценности для вас лично. Вот очень часто так бывает, да, женщины особенно вот сталкиваются с ситуацией, когда у них например все романы, все браки, все взаимоотношения с любимым человеком заканчиваются всегда какой-то моральной катастрофой, каким-то самоедством, каким-то унижением, внутренним, внутренним умолением себя. Можно ли сказать, что такие люди являются для этой женщины провокаторами? В принципе, можно сказать. Можно сказать. Другое дело, к чему она приходит. Если она скатывается еще ниже, ниже некуда, это говорит, что она провокацию не выдержала. А если она, сцепив зубы, говорит Ах так, все, сейчас я вам всем покажу, где раки зимуют. И добиваются все-таки результатов, которые никак не могла достичь ни в предыдущих жизнях, ни в этой жизни. И только вот нужно было, чтобы пятый муж поступил точно так же, как первый, второй, третий, четвертый. Вот только тогда сказать, ну слушайте, ну сколько же можно-то уже, ну вот, вот все, сейчас я вам всем устрою вырванные годы и устраивает. Можно сказать, да, что она эту провокацию прошла, то есть эта провокация нужна была ей, чтобы она не повторяла предыдущих кармических ошибок, вышла из этого бесконечного колеса сансары и прекратила себя чувствовать бабой и стала, наконец, женщиной, например. И так далее. То есть провокаторы существуют для чего-то, и провокаторы для неограниченного количества людей это всегда люди с, обычным, с серьезным потенциалом хаоса. Да, это вы должны понимать. Но если вы являетесь провокатором для ограниченного количества людей, да, то есть безошибочно выбираете там, определенных мужчин, определенных женщин, то это говорит о том, что вы, скорее всего, являетесь провокатором, носителем определенной системы порядка, которая система некоторых членов своего общества старается либо проверить на устойчивость, либо подтолкнуть к другим поступкам. Как бы В зависимости от той диагностики, которую я вам сейчас сказала, вы можете, наверное, и себе это определить, кто вы есть. Но судя по формулировке вопроса, так как коллега э, зачитала, я думаю, что это буквально, я думаю, что это подстрочник, э, мне все-таки думается, что вы провокатор со стороны хаоса, то есть работать на неограниченное количество людей, что называется, на кого бог пошлет, реализовывая собственную природу так, как это говорит ваш внутренний таймер, когда вы вы чувствуете, что в пространстве много порядков, энтропия начинает зашкаливать, да, энтропию, в философском смысле, не физическом, тогда вот этот вот выплеск у вас случается. Да, он случается спонтанно, стихийно, но это вам так кажется, что спонтанно, стихийно. Если вы попробуете засечь с таймером, да, засечь с хронометром вот эти вот выплески, вы обязательно увидите какую-то закономерность с природными погодными ли условиями, с фазами ли Луны, да, например, с возникновением какого-то события. Но, скорее всего, вы здесь обязательно увидите какую-то определенную цикличность. Поскольку хаос у нас связан с стихией воды, а стихия воды связана у нас с Луной, то, скорее всего, лунный календарь и лунные соответствия вам здесь тоже будут в помощь. Да, попробуйте увидеть по движению Луны, да, по ее фазам, какие-то закономерности. А может быть еще что-то. Да? Попробуйте это вычислить. Это тоже магия и это тоже крайне интересно.